Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Мне совсем немного опыта не хватает на то, чтобы приобрести советский авианосец 8 уровня Ну поэтому пришла пора сегодня записать видео по авианосцу 6 уровня Дабы, как я опыт накоплю, сразу перейти на восьмерку. Ну в принципе, если сравнивать с авианосцами других наций Не знаю, вот что 4, что 6 уровень играть ну Мне нравится гораздо на этом авианосце больше, чем на авианосцах любых других наций Наций. Да, ну не знаю, ну и результаты просто получается показывать в бою гораздо лучше, чем на других на кораблях этого класса. В общем, ну, понятно. Показываю сразу модули, и, там в бой отправимся, еще мысли свои озвучу. Первый слот а авиагруппы модификация 1, второй слот авиационные двигатели модификация 1, третий слот, третий слот авиационные торпеды модификация 1 и четвертый слот топ-мачтовые бомбардировщики модификация э 2. Почему лучше топ-мачтовые? Ну, на топ-мачтовых бомбардировщиков очень эффективно, как оказалось, атаковать эсминцы. Гораздо удобнее, чем на любых других э, самолетах на этом корабле. Да, у штурмовиков очень большая задержка, поэтому по быстрым целям, особенно по маленьким, попасть проблематично. Иногда просто невозможно. Торпедоносцы очень большая дистанция взведения. Ну и как положено у авианосца, торпеды здесь достаточно медленные, поэтому тоже попасть проблематично. Все-таки, да, топ-мачтовый это у нас иногда единственный вариант чтобы отбиться от эсминца а то я уже пару раз попадал когда да союзники бросают к примеру центр или какой-то фланг и там спокойно эсминец к тебе пробирается еще плюс да советские авианосцы в плане, да, более эффективны Чем ближе находится, так сказать К противнику, потому что, да, мы здесь Подняли эскадрилью, одну атаку совершили И тут же следом поднимаем Следующую эскадрилью, то есть за вылет мы только Одну атаку можем совершить, поэтому чем Ближе мы к противнику находимся, тем Эффективнее мы в бою Показываем да, результаты больше наносим урона. Поэтому многие игроки становятся, да, какими-то заложниками. То есть сразу в начале боя пытаются где-то там поджаться под, под остров, по центру. И частенько очень быстро отправляется в порт. Ну, отсюда поэтому надо улучшать свою маскировку. Здесь показатель 10,2. Это с талантом капитана. Ну, на восьмом уровне, не знаю, может будет получше. Потому что там можно будет модуль поставить. Да, у нас добавится еще один слот, где маскировку с нашу можно будет увеличить. Но ну, это, наверное, единственный авианосец, где я решил <как> прокачиваться в маскировку. Так, показываю таланты капитана. Сразу здесь тоже немного нетипично. На других авианосцах я выбираю, ну, по крайней мере почти треть, а то и половину талантов другие. На первой ступеньке воздушное господство. На второй ступеньке Торпедоносец, да, что уменьшает дальность сведения наших торпед Ну, немного становится атаковать комфортнее, да А то там приходится иногда просто брать очень большое упреждение По сравнению, если, да, с другими авианосцами мы сравниваем Из-за этого по быстрым целям попасть проблематично Ну, обычно все равно стараешься выбирать для атаки линкоры Но лучше этот талант выбрать Также на второй ступеньке торпедист ну, опять же, да, что усиливает наши торпеды На третьей ступеньке авиационная броня Мастер борьбы за живучесть На четвертой ступеньке усиленная авиационная броня То есть, да, в основном такие таланты идут на живучесть наших самолетов Ну и, естественно, скрытный, что улучшает нашу маскировку на 15%, да Но помимо этого еще время перезарядки аварийки сокращается на 20% Время ухода на безопасную высоту 50%, то есть это тоже талант на живучесть. Единственный минус это скорость возвращающихся эскадрильи, минус 50%, то есть самолеты будут к нам возвращаться дольше. Но главное, что они будут возвращаться. Вот это здесь плюс, конечно. Да? То есть мы сделали атаку, самолеты уходят на безопасную высоту и приспокойненько возвращаются. А не так, что мы сделали один вылет, всю эскадрилью потеряли. Просто я один раз всего на этом авианосце попал в ситуацию, когда, ну, где-то ближе, там, к концу боя у меня, ну, не то, что не было самолетов, а просто уже, да, неполной эскадрили Там три-четыре самолета поднимаешь в воздух. То есть эффективность, получается, снижается. Поэтому вот я и советую, как можно, да, ну, такой баланс между, вот, да, там что-то на атаку ставить и на живучесть. Ну, по большей степени все-таки таланты живую сейчас приходится выбирать. Потому что здесь, да, когда мы атакуем, теряем даже один самолет, то есть уже падает потенциал, так сказать. Потому что это никак у, у других наций, там, да, по три атакующих звена в эскадриле. То есть там один-два самолета при атаке потеряли, не страшно. Все равно совершаем полный, да, зал. Ну, еще плюс, да, успеваешь там развернуться, еще разочек атаковать. Ну, попал к семеркам. Конечно, попадая в топ, чувствуешь себя здесь намного комфортнее. Вот на... Ну, на авианосцах тем более, чем на любых других кораблях. Ну, это же я бы не советовал прям с начала боя, если, да, ну, смотря какая карта, где-то прям резко поджиматься под доступу. Ну, вот здесь, в принципе, можно, к примеру, вот сюда отправиться. Но опять же, учитываем, да, если мы идем сюда, и, к примеру, вот этот фланг просаживается, мы здесь уже отсюда просто не успеваем слинять. Нас просто уничтожат. Или, к примеру, какой-нибудь шальной эсминец решит вот пройти здесь по центру. Поэтому в начале боя, прям не рекомендую лететь вперед. Лучше постоять на месте, посмотреть, как будут развиваться события, а потом уже решить, куда нам двигаться. В первую очередь, ну, поднимаем штурмовики обычно. Так сказать, для разведки. Штурмовики неплохо дамажат, но, учитывая вот это, как я говорил, большую задержку, попасть проблематично. Лучше всего выбирать, да, ну, по крейсерам. Если в борт и хорошо зайти, ну, 10-15 тысяч за зал выбить, в принципе, не проблема. Ну, вначале можно пролететь, попробовать, да, отпугнуть вражеский эсминец. Мы-то понимаем, что мы ему урона особо не нанесем, но не каждый эсминец это понимает. И бывает, завидев эскадрилью, отворачивают и не идут на захват точки. А, ну вон вообще по центру там быстренько полетел. Я даже, если честно, не собираюсь вот на штурмовиках атаковать эсминец. Лучше вот либо линкор, ну, по возможности крейсер. Ну, выбираем с борта, конечно, цель. Так, блин, вообще не вовремя тут начались какие-то подлаги у них. Даже стреляя по линкору, сами видите, какое приходится брать упреждение... Ну, 4 еще и с пожаром. Вот жалко, что там очень много противников и нет возможности. Он, он ну, как пить дать? Он, он использовал аварийную команду. Ну, здесь он вперед, я смотрю, на левом фланге пошел Макаров. Так, ну, если судить по мини-карте, сюда отправляется достаточное количество союзников. Можно попробовать поджаться по доступу что вот так. И, тем временем попробуй атаковать Макар. Ну что, ты будешь какой-нибудь борт подставлять-то, а? Гебард у нас почему-то в свете находится. Давай, мы тебя, мы тебя прикроем, товарищи сминятся. вон, а то там летят. Летят злые самолеты вражеские. Вражеские злые, наши добрые. Блин, иногда вот так пытаешься обойти, чтобы с борта кинуть. А он крутится. Вон, я лучше Синопа пойду атаковать. Его, по-моему, Макарова и без меня уничтожит. Он, получается, вообще упороться. Сино пришел притормозить. А, вот, минус один самолет. Это сразу, да, минус целая торпеда. Вот так. Ну, думаю, я попал. А, надо было правее брать немного. Там, если попадет, сейчас одна торпеда, наверное. Ну, дай бог. О, две попало с затоплением. Вот сейчас надо сразу лететь. Если повезет, вешаем пожар. Противник горит, дамага капает. Единственная проблема, что это советский линкор. И он может вторую аварийку уже скоро использовать. Поэтому нельзя терять ни секунды В этой ситуации Можно даже использовать вот этот расходник Как он там называется? -то? Охлаждение двигателя Там что-то на правом фланге Я сейчас смотрел на мини-карту Вражеский эсминец там так вперед летел но О, до он даже не стал Использовать аварийку на затопление Мне там уже почти 20 тысяч накапало Неплохо зря я даже торопился, я что-то внимание не обратил на то, что не потушился. Ну, еще и погори. Вот, сразу два пожара. Так, ну и так по кругу и буду. Теперь штурмы. Ты. Вон, по центру идет линкор. Да, и, к примеру, линкор атаковать вообще сейчас нет возможности. Ну, только если топ-мачтовыми. И то, без отскока так сразу на цель сбрасывает. Ну, особо я ему ничего не сделаю. Вот про что и говорил. Я говорил, что какой-нибудь шальной эсминец может, а тут целый линкор попёрся. У нас, кстати, там авкашер, он Хелена стоит. Может, Хелена там отвлечется, он на неё... То если честно, неохота так рано отправляться в порт. На меня еще там и авианосец, по-моему, согрелся, я смотрю. Союзники вы не видите, что ли? Да на карту им потыкаю. Что там целый линкор идет? Кто-нибудь вернитесь на центр, собаки. Выползет он? Нет. Если он выползет, я еще смогу его атаковать. Если не выползет, не могу. Выползает, выползает. Но ну, мне деваться некуда, мне теперь только на него. Он прям за мной шел, у него какая-то ненависть к авианосцам. Ну как у многих, конечно, игроков. Все, сейчас сдаст мне на пол лица, наверное. Быстрее сразу топ-матч-то следом. О, ну повезло, он отвлекся на Афкашера, это его большая ошибка. У меня есть шанс пережить это наступление. И устранены. Так, здесь неудачно он доворачивает, но ну, нету времени там крутиться. Сколько попадет, бомб, столько попадет. Пожар, давай. Есть пожар. О, кстати, меня тут остров спасает. Надо вот сюда идти. кто там, авианосец Торпеда. мне в догоночку бросает. Так, зеленый зеленый мне надо вот зеленый. сюда уходить. Да, в принципе, все правильно я сделал, чтобы <laughs> за островом укрываться Союзники Кстати, вражеская команда в сухую сливается Но все равно, тем не менее, уже почти 55 тысяч урона нанес. Не знаю, будь я, наверное, на любом авианосце другой нации я наверное, еще и 20 минут говорил А, сейчас чуть-чуть дальше взял, чем надо но все равно. Две тысячи есть. Да. Лучше топ-матч-то теперь. Союзники, огонь, цели. Горит. Горит. Но ну, жалко, это не мой пожар на борту. Из моего горит. А вот сейчас покажу, как можно сбрасывать бомбы, если нет возможности сделать отскок. То есть можно сразу бросать на противника. Злёд, Но для этого надо... Да, вот эту первую риску... Вот так. Оп. Блин, всего тысяча. Ну, давайте, союзники, добейте его. Он меня и ваншотнуть может. Это, это, это я тоже не исключаю. Сюда иди Я задел на будущее надо вперед. Блин, еще авианосец, прям вот он... Авианосец, ты что, на меня агрится? Там цели есть поближе к нему. Он летит сюда через всю, блин, карту. Это насколько надо быть неадекватным. Они в сухую сливаются, и он, представьте, да, через всю карту летит, чтобы атаковать меня. Не знаю, это, мне кажется, неправильный выбор. Счет 6-0. Не дать. Да пусть захватывают точку, ради бога, бой, чтобы шел повдольше. Это самое критичное для авианосцев, когда бой заканчивается очень быстро на тебе тут. Вот тут еще эсминец по центру пошел. Ну, по крайней мере, мне он уже не угрожает. Авианосец, я к тебе хотя бы одну бомбу, но попаду. А может и две, если с отскоком повезет. О, две попал на четыре отомстил. Если он будет стоять на месте, еще сейчас и торпедам в бочину за сандалием. О, oh, противник размочил счет. 6-1. <связывая> авианосец так ко мне и летит. Чего ты хочешь добиться? Не, ну мне это конечно, плюс. Посмотрите, сколько я уже сбил самолетов. Мне от этого только плюс. 21 сбит и уже 26-40 тысяч урона. Давай еще мне взять вот эту медальку, как там она называется. И оставьте авианосец мне. У меня с ним личный счет. Он почему-то какой-то... Какой-то неправильный авианосец. Не, не оставят они мне его. Ну, уничтожать то быстрее, блин, чтобы ПВО по мне не стрелял. Я полечу на Нормандю. Вот, обратите внимание на вражеского авианосца. Вот так вот делать нельзя. Смысла в этом нету. В такой ситуации, когда твоя команда вот так вот сливается, надо стараться, ну, что сделать, как можно больше нанести урона. То есть выбирать ближайшую цель. А не лететь через всю карту к авианосцу? Не знаю, может это какой-нибудь мой знакомый. <laughs> какой там ник у авианосца? Не знаю, нет. Первый раз такого вижу. Блин, Нормандии хорош крутится. Блин, крутится и крутится. Ладно, хрен с Мне проще еще одну эскадрилью сюда привезти, из другого борта потом атаковать. Он крутится, бо боясь, э торпед авианосца. При этом он не боится, да, что он подставляет борт, он там линкором. Иногда это очень странно выглядит, потому что авиационные торпеды все-таки не такие страшные, как корабельные торпеды такой уж большой урон наносят, иногда на них можно просто внимания не обращать. Да? Ну, ка ситуации просто. Если у тебя есть риск подставить борт, лучше принять пачку торпед от авианосца, чем ББшек от линкора. Ну, я тут со всеми вместе лечу на захват. Но бывают вот такие ситуации, ну, не, не ситуации, а вот такие бои, когда кажется, что уже все победа, и что-то происходит непонятное, и команда проигрывает. Так, да, к примеру, смотрите, у них три точки, да, но мы сейчас одну захватим. Оп, попал, попал, блин, две там что-то вообще не, не пробитие какие-то. Что за автопилот, вот почему он врезался в остров, не пойму. Так даже думаю, что поднимать топ-матч-то поднимаем. Вон там гнезина вот надо пробовать, подбивай. У нас все союзники, большинство оказалось на левом фланге. Мы его так активно продавили. Это остатки с правого фланга подтягиваются. Можно, кстати, эсминец попробовать атаковать, помочь союзному Нормандии. Все мимо там летит, да? <laughs> Я пытался так сразу сбросить, но монеты сюда нет. Ну, там неудобно, вот когда вот так атакуешь из-за острова, частенько не удается попасть. А? а там что-то не срослось у вражеского эсминца. <laughs> Злорадство. Ну ничего, противник еще отбивается У нас минус 4 У нас минус 4, а у них всего 4 осталось Норманди там фугасами лютует просто ну, Может хоть фраг один сделать получится Ну, 26 самолетов я сейчас вот обратил внимание Я в итоге за бой сбил Тоже неплохо, тоже опыт Блин, остров сейчас может помешать мне сделать атаку Да, если я сейчас не сброшу, по-моему, у меня там уже ничего не останется. Так, вроде заходишь на атаку, противник отворачивает. Че вот фуловый Колорадо? Для, для кого ты берег всю, всю свою вот эту прочность? Объясни мне, Колорадо. Меня вот, если честно, раздражает вот такие вот линк линкоры, которые отыгрывают на дальней дистанции. Ну, толк ты -то фуловый в конце боя, но ты 100% по очкам проигрываешь. Даже если у тебя сейчас каждым залпом ваншот будет. Жалко, что бой закончится, можно было урона, конечно, до соточки догнать. Легко, если время было... Вот, пожалуйста. Ну вот, неплохой, наконец-то, получился. Даже еще раз штурма подниму. Семь с лишним тысяч с пожаром. Кстати, здесь у штурмов неплохая вероятность, 13%. Ну, по Колорадо сразу все понятно. Он, то есть, на один-единственный пожар сразу использовал аварийку, тут же использовал ремку, там я ему снял 7000. Товарищ, зачем ремку включать? Непонятно. То есть, докачавшись до седьмого уровня, играть мы еще так и не научились. Блин, он останавливается. Я что-то далеко взял. Ну, давай, наползи там хоть в Носярова. О, попал еще и с пожаром. У него аварийка на КД. Не иначе, как везение. По-моему, я больше не успею ни одной атаки совершить. Ну, если сейчас только где-то союзника не, не уничтожат ненароком. Ой, вроде бы, да, не быстрый такой, достаточно затянувшийся. Но из-за того, что противники очень быстро сливались... ну зато горит, горит. Колорадо уже почти 80 тысяч. Так, уже перечь расходников смысла нету. Давай, давай, успею еще одну атаку. Спросить-то успею, но торпеды, наверное, не дойдут. Блин, ни одного фрага сделать не получилось. Ну, смотрим Не, не успею Чуть-чуть, да, 2000 Вот, за сколько Колорадо потерял вот эту свою прочность То есть он был еще 2 минуты назад Наверное, фуловый Так, 80 тысяч урона Надамажил, ну, результат, кстати Не такой большой, можно и гораздо больше Сотку набить, даже на шестом уровне Вообще не проблема 43 43 попал Ракеты, да, вспоминал название Забыл, да, и обычно ракеты он Калибр достаточно серьезный 28, всего 11, не пробейте, Ну, 4 там, он в ПТЗ куда-то попал 7 торпед, так, бомб, бомб Сколько бомб попал, мне интересно 14 бомб, 8 пожаров, 1 затопление Смотрим командный результат. О, вуаля! Yeah. <laughs> я на первом месте. Этого я точно не ожидал. На авианосце попасть в топы очень тяжело. То есть просто вражеская команда очень быстро сливалась, поэтому там особо никто, наверное, не подомаживал. Это только, только больше всех авианосец. Смотрим подробный отчет. Так. Так, так, так, благодаря авиации 55 тысяч но ну, это, то есть белый урон 14-15 тысяч ну, Округляем из них топ матчами Больше всего урона удалось нанести Ракетами, 20 с половиной тысяч Ну и там еще, если считать, да, пожары Там неизвестно от чего-чего прокали Вот, затопление повезло 16 тысяч 250 То есть это затопление работало Все время, я не знаю как, как, как там, почему Кто там, синоп был, по-моему Почему он не прожал аварийку, не знаю. Терпел затопление, а потом еще и пожар на него удалось повесить. Может он забыл, где эта кнопка, или она сломалась. Непонятно. То есть получается, больше всего урона нанесено благодаря торпедам. Почти 40 тысяч. Ну, там 30, 30, 35, да, где-то так там с небольшим. Ну вот эти вот корабли получились достаточно интересными и достаточно сильными, но при правильном, конечно, подходе. Как я говорил, надо дальше сейчас основные моменты повторим. Да, чем ближе мы находимся к противнику, тем выше наша эффективность, но тем больше риска того, что, ну или фланг просядет, или просто где-то да шальной эсминец там проскочит торпеда нам кинет, ну или просто неудачно засветимся и кто-то там линкор может прислать плюшку, то есть поэтому, во-первых, если прокачиваем маскировку, и стараемся все-таки не забывать постоянно контроль мини-карты, чтобы вовремя, если что, успеть слинять. Да, вот, к примеру, если бы я сейчас тоже остался стоять на месте, когда линкор пошел по центру между островов, то, скорее всего, он меня бы уничтожил. Да? Потому что я там стоял, он бы бронебойками там, ну, 2-3 залпы и все. Так, я там еще и за остров скрылся, в принципе, какое-то время он атаковать меня не мог. И то, ну, еще плюс, авианосец вражеский на меня почему-то агрился постоянно. То есть я бы точно в порт отправился, если бы я остался стоять на месте. То есть постоянный контроль мини-карты. Ну и сначала, с ходу боя тоже я не советую. Вот так сразу кидаться где-то, да, поджиматься по поближе там под остров, лететь. Потому что частенько бывает, когда союзники бросают фланг. И да вот так прижмешься куда-то, союзников нет, противник давит. В итоге тоже отправляешься в порт по-быстренькому. Поэтому, учитывая вот эти моменты, ну, все остальное уже в ваших руках. Насколько, да, это вот, в плане, да, рассчитывать упреждения, вот это все. То есть, чтобы наносить достаточно большой урон. Ну, вот эти, не знаю, что сейчас скоро на восьмой уровень перейду, мне чуть-чуть осталось. Я считаю, пока что, по крайней мере, если сравнивать с четвертыми, шестыми других наций, этот э, э, то есть, советские авианосцы самые перспективные в плане нанесения большого количества